Федископ. Впечатления вообще о чемпионате не осталось. Не в том плане, что он плохой или хороший, а учитывая ту обстановку, что практически искусственно его дотягивали до конца. То есть то в Крым едем, то не едем, потом в Донецке начались события, вот эти все игры на выезде, на полувыезде, первая лига. Ну, как-то я считаю, что, может, и не нужно было его до конца проводить, хотя нужно там и FIFA, у UEFA посылать чемпиона и вице-чемпиона для участия Кубка и другие места. Первая лига точно так же. То есть идут военные действия, война идет фактически, а мы говорим, проводим игры. То есть ну, очень сложно. Впечатление именно футбольное, мало осталось. Потому что уже было не до футбола. И мы увидели это и по Шахтеру, по Донбассу Арене. Да? То существование премьер-лиги, которая уже, насколько я знаю, уже Порядка, наверное, двух-трех лет не может собрать всех э, хозяев клуба для того, чтобы обсудить какие-то общие вопросы. Но я сегодня думаю, что созрело время, и оно созрело еще, пока шел тот чемпионат, чтобы собрать всех владельцев и обсудить вообще дальнейшую жизнь. Потому что ну, проблем очень много накопилось и моральных, и, скажем так, и человеческих, и сегодня... Финансовых, я думаю, тоже очень много. С учетом фаерплея мы знаем, что э, Ростов взял право в России да, играть. И учитывая, что там более-менее как бы стабильная ситуация, и все равно ему не подписали э, разрешение, не выдали лицензию на участие в Еврокубках. И пошел в Спартак. Опять же, как в такой обстановке, если сегодня у ЕФА ФИФА запретила играть в Донецке, в Луганске, в Харькове. А сегодня у нас да не Шахтер, да, Харьков, металлист, участники Еврокубков. Поэтому. А играть без болельщиков на чужом поле есть ли смысл вообще играть? Или не повторится ли той истории, как только это началось, когда мы уже говорили, хотят ли видеть настав опять? Видископ спортивное видео.